Мариуполь, центр места, драматичный театр. Русский мир. У, всем, у всему своему обличии. Место сбору местных мешканцев для эвакуации, выезда. Ну, сколько людей было в убежище? 800? Ну около 800 мы готовили кушать, а -а -а. и где-то если сотня разбежалась и все. А остальные все под завалами? Да, скорее всего под завалами, потому что был под сценой подвал, там очень много людей было, погахнуло именно в сцену.